Наконец к нам домой вновь вернулась весна Принеся пробуждение нам Пробудились поля, пробудились леса и сады Пробудились, а там От зари до зари славят Бога Соловье И пример для людей подают от зари до зари признаются в любви Всеблагому Творцу своему. Что с тобою, душа, почему ты одна? Почему ты лишь слезы тайком? Разве не для тебя наступила весна, И сады расцвели и кругом... От зари до зари славят Бога соловьи И тебе свой пример подают От зари до зари признаются в любви все благому Творцу своему Ответила мне, сокрушаясь душа Мир нашла я с небесным отцом Это лишь для меня наступила весна Для меня все цветет и кругом От зари до зари славят Бога соловьи И пример для меня подают на зари признаются в любви все Всеблагому творцу моему Это чудный мой Бог Душу мне отогрел Вот и льются слезинки из глаз Раньше знать я о нем Ничего не хотел Раньше гнал я его А сейчас от зари до зари признаюсь я в любви все благому Творцу моему. От зари до зари лются песни мои И несут честь и славу ему.